Я как бизнесмен, который занимается политикой, как своим любимым делом, много читал на эту тематику. Со своей стороны на этот ваш вопрос могу ответить следующим образом. На самом деле конфликт, который сейчас произошел между Украиной и Россией, не происходит из взаимоотношений между этими странами. Здесь основной причиной конфликта является НАТО, его продвижение. После Второй мировой войны мир заново переустраивался. Начался этот конфликт. А позиция э, Турции. Турция член НАТО. Сейчас я слышу, как будто вы говорите от имени страны, которая не входит в НАТО. И Турция не наложила никакие санкции на Россию. Почему она этого не сделала? И означает ли это, что Турция она преследует сейчас свои интересы? В интерес своей страны, да. К сожалению, то, что Турция является членом НАТО, это стыд, который остался нам от истории.